Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди И это видео я удалю где-то часа через 2-3 Сегодня у нас с тобой будет большое событие Ну, лично для меня Короче, сегодня у нас будет много видео по Доки Доки Где-то 5-6 видео Точно сказать не могу, посмотрим Если вдруг не нравится Доки Доки И ты не хочешь по нему виндятник, то не беспокойся Это будет не каждый день, это вот Завтра мы вернемся к нормальному расписанию Короче, я об этом со сообщал еще в ВК Кто следит, тут молодец Короче, в ВК я говорил о том, что сегодня будет виндятник И вот, сообщаюсь Сейчас лично тебе о том, что оно на сегодня будет. Начнем мы где-то в 2 часа по МСК. А, и как это будет происходить? Вот я сижу, да, а, снимаю доки-доки. После этого я его быстренько монтирую. удаляю там, что нужно, что не нужно. Обрабатываю и так далее. А, и почти после сразу этого выкладываю. То есть, видео будут выходить где-то с периодом в... От 30 минут до часу, да? Вот где-то примерно так. И видео примерно будет длиться тоже где-то по 30-40 минут. То есть ты примерно, примерно... Я не знаю, как у меня компьютер будет быстро монтировать. Он может монтировать как невероятно быстрый кролик, а может монтировать как личинка... Я не знаю, кого очень медленно, короче, будет монтировать Может это делать, а может и не монтировать ХЗ, вот, примерно будет так Что ты смотришь одно видео Как только ты его досматриваешь, примерно к тому времени Выходит следующее, ты сразу можешь смотреть следующее Так что, заготавливайся вкусняшками там вкусным, невкусным Хорошим, плохим, чего угодно, короче, запасайся а, Откладывай диван Или доделывай дела. у тебя примерно еще есть Часа два-полтора, до момента, когда мы с тобой начнем И, да Скоро увидимся, и До скорого Пока-пока-пока и удачи!